Управленческий учет, финансовый учет, финансово-управленческий учет. В этом видео мы поговорим о управленческом учете, из чего он состоит, какие отчеты туда входят и какие показатели там очень важны. Меня зовут Николай Ившин, я руководитель агентства финансовых директоров. Ты на канале финансы предпринимателя. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Итак, управленческий, финансовый, финансово-управленческий учет – это одно и то же, в который входит баланс, отчет прибыли и убытков и отчет движения денежных средств. Чтобы сформировать эти все три отчета, нужно вести движение денежных средств. Баланс отвечает нам на вопросы, где и сколько денег у нас лежат. Отчет прибыли показывает нам, сколько денег мы заработали. Отчет движения денежных средств говорит, сколько денег в компанию зашло и сколько вышло. Дальше мы переходим в раздел планирование, когда мы сверяем свои будущие платежи и будущие приходы, сверяем их с деньгами, которые есть сейчас в распоряжении компании и предугадываем кассовые разрывы. Сейчас я поговорил о бюджетировании и платежном календаре для предотвращения кассовых разрывов. Отчет прибыли мы можем моделировать, мы можем планировать и сверять его между фактическим состоянием и тем, что мы запланировали. Когда мы это делаем, мы производим план факторный анализ. Такая штука называется план фактом Планировать можно баланс, планировать можно отчет по прибыли. Планировать можно движение денежных средств. Дальше на управленческий учет можно накладывать автоматизированную систему по расчету заработной платы, табелей, сделки, заводить туда склад, заводить туда учет налогов, производственный календарь, калькулятор смет, юнит-экономику по товарам, юнит-экономику по продажам, юнит-экономику по маркетингу. И вся эта отчетность, она персональная, она выстраивается именно по твою компанию, именно с твоими пожеланиями, именно с твоей спецификой именно с твоими расчетами показателей KPI и расчеты заработной платы. Как что выстраивается, откуда все берется, как заполняется, как это отображается, мы прописываем управленческую политику. В любой момент можно сверить нашего финансового директора, согласно управленческой политике ли он вообще действует. Управленческая отчетность это большая система взаимосвязанных показателей. Проводник в эту систему финансовый директор, который помогает собирать данные, вводить данные, анализировать данные, составлять нужные отчеты для нашей организации. Все это нужно, чтобы в организациях денег становилось больше, больше организация масштабировалась и ее затраты и доходы были все более и более эффективными. Обязательно поставь лайк этому видео, подпишись на канал, ставь колокольчик, пиши в комментариях твой запрос на управленческий учет. Возможно, мы его разберем в персональной консультации. Ссылку на запись на консультацию я оставлю под этим видео. Также мы можем разобрать твой вопрос в последующих видео. А сейчас приходи на мой канал, там очень много примеров разнообразных управленческих учетов разных компаний, где мы прям собственниками созваниваемся и идем по их показателям.